Всем большой привет! Мы сейчас с вами в гостях у застройщика Амният. В принципе, в лишнем представлении каком-то он не нуждается, потому что а, чуть ли не все самые премиальные, самые крутые здания, причем даже в первую очередь, я бы сказал, офисные, а, они как раз-таки построены Амниятом. Ну, например, здесь, в бизнес-бэе, вы могли видеть а, здание, которое проектировал Зах Хадид, прям рядышком, с таким большим бубликом посередине, короче, это Такая икона Дубая. Где-то я читал, что второе по значимости здание после Бурдж-Халифа здесь. но ну, настолько оно узнаваемое во всем мире. Да, это в том числе здание, которое построил Амният. Но также они построили много чего еще. И в основном это такой, знаете, как э, у нас говорят, тяжелый люкс. То есть это премиальная недвижимость, очень дорогая. Но вот сегодня мы с вами смотрим Стерлинг. Это более доступный формат, при этом также очень качественно построенный, в отличной локации. В общем, сегодня подробно о нем поговорим, ну, насколько сможем. На самом деле, приехали для конкретных клиентов снять апартаменты. Тут такая история, что э, меньше недели назад они приезжали, посмотрели вживую, все понравилось, но нужно было определенные финансовые вопросы решить. Уехали, поехали решать. Прошло буквально вот несколько дней, к сожалению, два апартамента, которые изначально им понравились, они уже ушли, но это Дубай, и здесь э, все происходит быстро. Но по этому же стояку есть немножко ниже апартамент. Вот его мы, в принципе, сегодня приехали показать клиентам. Ну и камера с собой, как обычно, решил, почему бы для вас такой обзор более-менее полноценный не снять. В общем, мы сейчас у макета. Говорить я буду быстро, времени у нас мало. Значит, что у нас здесь? G-floor плюс 25 этажей. Студии. One-bedroom, two-bedroom, three-bedroom. Также есть четырехкомнатные four-bedroom, да, и есть даже пентхаусы, вот здесь угловые. Состоит комплекс из двух башен, они между собой соединяются через внутренний двор. Вот у нас непосредственно основная улица. Здесь такая дублирующая, которая представляет собой подъезд уже к корпусам. Въезд на паркинг. Вот территория комплекса. Своя собственная территория, она Фактически, на изображена вот здесь, и она представлена двумя вот этими башнями, также двумя четырехэтажными зданиями, ну, по факту тут ground floor плюс четыре этажа. А, тут, кстати, тоже апартаменты студии one bedroom to bedroom, но они все распроданы не в этом корпусе, вот в этом. А в этом корпусе а, здесь таунхаусы. Очень интересное решение, у вас в центре города может быть трехуровневый таунхаус. То есть, граунд Floor со своей небольшой придомовой территорией. Раз, два, вот ну, сколько их здесь изображено, все это таунхаусы. На этом уровне идет тренажерный зал, дальше бассейн. Бассейн, кстати, реально внушительный и может быть мы попадем сейчас в один из апартаментов, если он будет открыт. Я вам сверху покажу, как в реале это все на сегодняшний день выглядит. Вот, Ну и здесь а, дублируется вся инфраструктура, то есть такой же бассейн, такой же тренажерный зал и а, будет красивый сад разбит. А, то есть все это будет озеленено, симпатично сделано, но в целом в этом сомневаться не приходится, потому что там действительно строят очень красиво, очень концептуально, из самых качественных материалов, это, ну, прям премиум, как я уже сказал. В общем, что, по ценам, по наличию немножко позже, давайте вживую посмотрим то, что сейчас уже посмотреть можно. К марту месяцу, в принципе, здесь должна быть уже готовность, во всяком случае, Сами корпуса будут готовы. Еще, скорее всего, будут доводить до ума придомовую территорию какое-то время. Но к лету комплекс должен быть сдан полностью. В целом, кажется, что работ здесь выполнить нужно еще немало. И могут возникнуть сомнения по части сроков готовности. Но вот чтобы сомнений было немножко меньше, просто хочу вам показать. Сегодня суббота, вторая половина дня. И просто посмотрите, сколько здесь народу. Шум отовсюду, куча строительной техники, не знаю, я уже прошел, ну, человек 50 точно насчитал. Они на всех этажах, мне кажется, во всех незавершенных апартаментах, очень активно идет работа, ну и реально ребята, мне кажется, планируют в срок уложиться, и я думаю, что у них это даже получится. Мы сами сейчас поднялись на 16 этаж, в левую башню, она уже более готовая, здесь посмотрим шоу-рум, а сначала хочу вам показать, как уже на сегодняшний день выглядят места общего пользования. Классный дизайн, все выглядит даже дороже, чем сделано на самом деле. Нет, сделано я не хочу сказать, что плохо, сделано все здорово. Но вот эти вот темные оттенки дерева в сочетании с мрамором, они придают какое-то дополнительное благородство. Очень классно, очень стильно. В общем, шоу-рум. Это у нас one bedroom. Внимание, 100 квадратных метров. Наверное, одна из самых просторных подобных планировок, которые я вообще в Дубае видел. Конкретно этот апарт у нас выходит на сторону Даунтауна и на сторону Бурдж-Халифы. Но нужно понимать, что а, здесь все-таки будут, конечно, еще какие-то стройки, частичный вид закроется, но вот а, бурдж халифа в принципе, закрыть не должны. Большая общая терраса. А, что важно, давайте мы вернемся к апартаменту уже буквально через 30 секунд. Хочу пару слов сказать про локацию. А, вы видите, Бурдж-Халифа у нас совсем рядом. Пешочком, наверное, до нее, до Дубай-молла, минут 12. И буквально даунтаун у нас, по сути, начинается... Вот мы идем вдоль дороги, налево повернули, все. Там, да мы, можно сказать, и сейчас в даунтауне. То есть вот эта часть бизнес-бэя, она относится уже, по сути, к даунтауну. Но если мы через эту дорогу вот куда-то туда переступим, будем там что-то пытаться готовое найти, то ценник будет уже существенно выше. Поэтому данное предложение, я считаю, что оно очень сбалансированное с точки зрения того, что объект уже практически готов, при этом вы еще можете купить от застройщика с небольшой расстройкой, но ну, небольшой в смысле не очень длинный, к моменту готовности все равно нужно будет выплатить всю сумму, и это произойдет относительно скоро, и вы уже скоро сможете объект эксплуатировать. Сможете либо сдавать его в аренду, для чего он замечательно подходит в силу а, своего расположения, либо, а, ну, как наши клиенты, например, они бы в большей степени смотрят даже для себя. Ну и давайте вернемся к самому апартаменту. А, я уже сказал о том, что у него непривычно большая площадь для One Bedroom. И а, в чем это выражается? Ну вот у нас сейчас справа сидит Вика. Это наш менеджер. А, и вы видите, что большой журнальный стол это не столик это столище да и тут еще пару метров расстояния до телевизора короче ширина комнаты прям очень внушительная посмотрите большой обеденный стол полноценный сюда может сесть ну 6 человек прям комфортно и дальше у нас длинная-длинная кухонная столешница кухня реально длинная широкая так вся техника у нас с мэг и сименс встроенный конечно же холодильник Здесь у нас духовка, плита, встроенная вытяжка. Из интересных вещей вот это на стене, не что иное, как натуральный мрамор, греческий, на полу натуральный мрамор из Амана. И вообще, в принципе, в апартаменте здесь все, что вы видите, это натуральный мрамор. Ну вот, не считая вот этого инженерного камня. Сантехника также качественная, все здорово. Посудомоечная машина СМЭК. Такие вот, внушительного размера, внушительной ширины полки и ящики. Все на доводчиках. А, ну и давайте пробежимся. Значит, здесь у нас гостевой санузел. Мастер бедрум. Мест хранения здесь а, просто куча. Вернее, их не так много, но они очень внушительные по размерам. Вот такие вот есть открытые а, полки. Хотя, ну, по мне, немножечко спорные, наверное, все-таки решение. А, Кому-то нравится. Но можно закрыть всегда. И здесь такая вот гардеробная полноценная зона. Здесь, пожалуйста, да, справа и слева. У вас куча места, чтобы что-то хранить. А, и отличный санузел. В Дубае почему-то очень редко, где вы можете ванную комнату найти. Это прерогатива уже каких-то крупногабаритных квартир, там в 3-4 спальные комнаты. Там уже да, и, и ванная тоже стоит, но в основном душевые. То есть в двушках обычно две душевые, могут быть три душевые даже. Здесь совмещенная и душ, и ванная, пожалуйста, все что хотите. Ну вот это тоже лишний раз, наверное, я не буду говорить, что все э, здорово, качественно сделано. Сантехника, баню, дизайн. Такой апартамент мы сейчас рассматриваем с клиентами на седьмом этаже, на противоположную сторону, и цена его 2 миллиона 285 тысяч дирхам. Сейчас быстренько посмотрим с вами еще один апартамент, это 2 bedroom апартамент, около 150 квадратных метров, цена его, ну, таких, как этот, от 3,5 миллионов дирхам. Но мне интереснее было даже вам вид показать, потому что он на противоположную сторону смотрит, и вот вы можете увидеть, что отсюда открывается вид на Марину бизнес б Да, здесь есть своя небольшая марина с яхтами прогулочными зонами. Ну и вот отсюда мы видим сейчас а, два блока, которые я вам на макете показывал. А, пятиэтажных. А, да, вот, собственно, в этой части уже залита чаша бассейна. Наверное, тестово ее заливали, смотрели. А, и вот там чаша точно такая же, относящаяся уже к соседнему блоку. Соединяться с основной башней они будут вот через такие вот мосты. А здесь посередине... Будет парковая зона, это непосредственно развивает парк муниципалитета, им смогут пользоваться жители вот этого всего квартала, не только данного здания. Ну и давайте сам апартамент быстренько посмотрим. Он до конца не готов, поэтому, наверное, затягивать я не буду. Я вам быстро покажу просто саму суперсположение. Здесь, в данном случае, кухня закрытая. Честно говоря, не очень люблю такие решения, но вот это вот можно сносить. Узнавал специально. С клиентом с одним тоже рассматривали данный апарт. А, большая такая гостиная зона. Ну вот я закрытые кухни не люблю. Я бы точно в итоге сносил. А, значит, это у нас вход. И далее по курсу санузел. Ну, странно закрытая комната. По-моему, это небольшой склад. Здесь еще один санузел. Спальная комната. Ну и, и еще одна спальная комната, это уже мастер-бедрум, видите, сейчас с большой гардеробной зоной, со своим санузлом. Ладно, не будем там особо пока снимать нечего. И вот, соответственно, сама комната. Так, ну у нас у менеджеров в команде разный специалитет. Кто-то больше по инвестициям, кто-то по вторичкам, кто-то по премиальным проектам. А ты почему? Я по тусовкам. Так. А Раскрываем мысль. Да, из камер забыл указать, о том, что рядом находится этот звездочный отель, где проходят наимошнейшие тусовки в Губае на данный момент. Это очень большой путь. Вот, видите, вот, вот здесь будут проходить тусовки. Нет, на самом деле это не означает, что здесь шумно и громко, как бы такого нет. Все остается внутри помещения. Короче, хотите крутые тусовки, вот вам стерлинг от Амният. Давайте с этой стороны еще в фасад покажу. Ну, в принципе, видно уже, что практически готовый комплекс. Все, на этом с вами прощаемся. С вами был Искандер, Виктория, Санса Целлер Дубай с а, Стерлинга. Всем пока!